Итак, народ, всем привет, добро пожаловать на первый выпуск карьеры за игрока. Игрок у нас будет из сборной Германии, 2004 года рождения, зовут его Феликс Нойман. 91 номер, решил я сделать ему довольно не банальный, не 7, 10, 17, а что-то более интересное, запоминающееся. Внешность нашего футболиста, просто хвостик, ничего выдающегося, позиция левый, нападающий. 178 рост, 63 килограмма Да, скажу, уже 71 рейтинг у нас Я отыграл уже предсезонный турнир Клуб у нас Гамбургер Мы с него вылетели, я просто забыл включить запись Запись голоса пошла, все три матча я сыграл Но потом, когда уже заканчиваю видео, уже прощаюсь Смотрю, у а меня запись так и не началась так что быстренько вкратце пробегусь по тем событиям, которые происходили у нас в предсезонке. Три матча мы сыграли в ничью. Наш Феликс отметился в трех матчах тремя забитыми голами плюс голевой передачей. Но это не позволило нам выйти из группы. И также Феликс был признан у нас лучшим игроком турнира. Но я предлагаю начинать Близимся мы уже к первому матчу Так, а теперь по-настоящему Мне очень понравилось твое выступление в межсезоне В следующем матче выйдешь в основе Сейчас игра пойдет совсем другая Так что будет непросто Надеюсь ты справишься Верю, что нас с тобой ждет великие свершения Но само собой мы будем в старте Я за эти предсезонные игры Практически полностью заполнил себе шкалу Сейчас мы произведем тренировочку Я их все прошел на А, это пенальти. Сильно головой пробить стену. Так, и открывается нам шестой уже уровень. Открыт талант. И три очка навыков. Но навыки мы уже будем использовать, наверное, в конце серии, когда они все у нас скопятся. И сделаем какую-то прокачку. Так, а у нас же первый тур. Первый тур Бундеслиги, второй. Матч против Киеля. Надеюсь, правильно я прочитал название данной команды. И вот сразу разминочку показывает. Это, походу, дерби какой-то или, или что? Или это просто показывает, что мы в старте? Так, вот он список игроков, которые будут участвовать в матче. Подходят ребятки. И он, Феликс, решил подойти. Не спеша подходит. Расстраивается наш э, сокомандник тем, что его нету в старте. Итак. Феликс обращает внимание, ему сразу улыбочка. Да, Феликс играет в старте. Кулачок пробили ему. Все шикарно. Ну и куда-то пошел по своим делам. Нормально, все нормально. Так, ну и начинаем мы наш первый матч. Первый официальный матч для Феликса. Напомню, его зовут Феликс Нойман. Нойман просто в гугле забил какие-то фамилии немецкие. Довольно популярная фамилия в Германии это. И решил прозвать его так. Фамилия, конечно, немного сложная, выговаривать ее не всегда удобно, поэтому мы называем его просто Феликсом. Играем мы, если что, на уровне сложности легендарный. Если будут какие-то вопросы по этому поводу, я всегда не против показать вам настройки, на которых я играю. И вот опасный момент. Удар по нашим воротам и сразу же пропускаем мы. И... Что могу сказать по команде после предсезонных игр, защита у нас с моментами адекватная, но в основном она делает какие-то непонятные передачи, непонятно тянет время, перепасовываясь перед своей штрафной и дальше просто приводя голы. Здесь вот закидывай на Феликса. Феликс, удар ответный! 1-1, Феликс. Первая дебютная игра официальная и первый официальный гол нашего немецкого нападающего. Я очень доволен этим игроком. Какой шедевральный пас вырезал наш центральный нападающий. Как здесь открылся Феликс, как он пробил. Но ну, это просто конфетка. Какой забросик. И сюда, скатить, скатить, Феликс. Еще скатить. Ой, отлично. И голевой пас отдает Кристиан Эриксон. Креплять, Кристиан Эриксон. Йо вашу мать. Кого я вспомнил? Голевой пас отдает Феликс, наш хороший пас на Феликса. Феликс ждет подключения партнеров. Видит на фланге. Еще один пас на Феликса. И пробить! Пробить! Ай-яй-яй! Опасный удар. Ни к чему не, не привел, им, правда. Подачка с углового. Тоже неплохой момент, но вратарь сыграл хорошо соперников наших. Здесь хорошая передача. И только без голов. Мм, Блять. 2-2. У ну, меня на этом заканчивается наш первый тайм. Счет 2-2. Феликс хорошо себя показывает. Гол плюс пас. Но ну, я надеюсь, получится что-нибудь сделать еще по крайней мере, чтобы пусть наша команда без хотя бы нашего участия забьет но, конечно, было бы лучше, если бы забил бы еще один Феликс здесь на Феликса не отдали а вот здесь он забегает, Феликс Феликс, хорошая передачка ассист еще один хорошо увидел вот здесь он вот эту зонку между двумя игроками, сумел вырезать хороший пас и отлично Самую 9 забивает наш центральный нападающий. Или не нападающий. Понятия не имею, короче, кто это был. Пожалуйста, давай. Ну нет. Вижу. Верни. И отсюда пробить! Ой! Какой гол забивает Феликс! внешний от штанги, лонгшот! Я офигею! еще раз посмотрим с места практически там вратарь даже успел перевести немного мяч вот смотрите еще раз повтор шедевральнейший удар да вратарь коснулся перевел мяч в штангу но от штанги мяч залетел уже в ворота но гол просто неимоверный отличный пас запускай Феликс Феликс здесь убежит понятное дело здесь еще и развернет если пробить отсюда Блокирует удар, тут по идее наш угловой, да, в предсезонке я отмечал уже то, что сразу же с первого нашего стартового матча, точнее матча, когда мы играли в стартовом составе, нам уже давали исполнять угловые удары. Победа 4-2, дебютный матч Феликса, сразу же 4 полезных действия, 2 плюс 2, 2 гола, 2 ассистов, просто... Матч имени Феликса Ноймана Все его хвалят, все его обнимают Довольны футболисты И думаю не зря, потому что это первая победа за 4 матча Феликс, конечно, уверенно показывал себя Показал весь потенциал, который есть у него 9,1 оценка, 2 плюс 2 Я доволен, тренер доволен Болельщики по-любому довольны То, что у Гамбургера такой воспитанник Главное тут э, не перехвалить его, и чтобы дальше Феликс показывал себя с самых лучших сторон. Много голов, я от него жду. Да, я думаю, тренер и команда тоже ждет. И вот какая новость у нас. Феликс, Сноуман, новый герой. Это, конечно, громкая новость, громко сказано, но я надеюсь, это такая Новость с небольшим пророчеством, что реально Феликс сможет стать новым героем. У нас здесь также решение. Да, победили мы в дерби. То реально оценка перед дерби была. Это очень важный матч для болельщиков. И не зря именно в дерби Феликс показал себя. Так, что мы сделаем? Акцент на вашей игре. Очки индивидуальности мы получим. Итак, следующий матч у нас будет Неужели дома? Против Билли Фелда Мы идем на четвертом месте Они идут на седьмом После первого тура у нас три очка у них три очка. Должны мы побеждать и вырываться уверенно на первую строчку 71 рейтинг уже мы имеем Один из самых лучших практически в команде Потому что плюс-минус тут 70-73 рейтинга То есть у нас в ближайшем времени Есть все шансы, чтобы наш игрок Стал лучшим по рейтингу в составе Показывают нам нашего футболиста. Забил 5 в последних трех играх. Это очень хороший результат. И вот стадион Гамбурга встречает нас. Называется он у нас э, Волкспарк Стадион. Тяжелое название в Бундеслиге. Но мы как-нибудь запомним все это. Показывает нам нашего Феликса. Уверенный, выходит на футбольное поле. Оценочку мы берем достигнуть, наверное. Давайте рейтинга 10 и 0. Главное не, не дать пробить. Хорошо. И быстренько надо бежать в контратаку. А здесь закидывай просто. Хорошо. Феликс. Феликс. Убрал. Ударчик какой! Хорошо справляется вратарь. У нас будет подача от Феликса. Феликс. Ни к чему не приводит подача. Здесь опасно идут в атаку, и это удары, это 1-0. Снова пропускаем мы первыми. Но, как мы знаем, справляться с таким мы умеем. Прошлый матч дал понять то, что пропустив первыми мы еще ничего не теряем. Опасно Окугава. Хак. Хак с мячом на фланге. Пытается обыграть нашего правого защитника, и у него это получается. Хак. Ой, как Феликс обошел Хак и удар по воротам 2-0. Счет Феликс здесь обосрался и Хак делает дубль уже. Феликс. Феликс с мячом. Пробить отсюда, Феликс! Хорошо играет вратарь. Ну дай же ты хотя бы куда-нибудь уже. Феликс, еще один удар опять попадает в того же самого защитника. Здесь Феликс с мячом. На него пяточкой хорошо сыграли. Феликс. Феликс поборолся. О, опасный штрафной Кто будет бить? Ну, естественно, не Феликс Может, попросим пас, чтобы нам отдали Но нет, это будет удар по Мы очень опасный Мяч попадает по перекладине Закидывает на Хака Здесь Феликс против Хака будет играть Хак просто убирает мяч в сторону И обыгрывает уже Феликса Акугала снова с мячом Пас будет центр или удар по воротам 3-0 Развалилась наша команда Здесь убирают Феликса, выкатывают на игрока и не смог забить нападающий наших соперников. Ну и Феликс покидает стадион. Всего лишь один удар у него был в створ. 0 голов. Посмотрим, как справится команда без нас. 4-0 пропускаем мы еще на 89-й минуте. Полностью провалили мы эту игру. Все три задания у нас провалены, минус 25, но при этом все равно тренер в нас верит и оставляет нас играть в стартовом составе. Но тем временем у нас стартует открытие Кубка Германии. Первый матч сыграем мы в этом выпуске, это будет последний матч, третий, так что предлагаю не медлить и начинать. Сделка совершена, Лукас Васкис переходит в Лацио из Реала, довольно интересный трансфер. Показывают нам снова Феликса на наших экранах, переход в основу. Ну, третий матч, по сути, в основе, да, наверное, закрепиться он уже в стартовом составе, я надеюсь на это. Главное, чтобы всегда показывали мы хорошую игру. А снова мы играем дома. Матч против Кайсерслаутерн. Выходит наш Феликс на футбольное поле. И мы сразу же бежим в атаку. Закидывай! Сюда! Давай! Айе! Неплохо пишет тренер, но удар мог быть гораздо лучше. Ханслик пас на непонятного мне игрока фамилия сильно длинная даже пытаться прочитать ее не буду хорошо дает Феликс удар отлично 1-0 пас если ты обратно сможешь отдать отлично Феликс пробить хорошо 2-0 Феликс второй гол забивает первый гол в кубке это получается и дебютный гол в кубке. Сегодня вообще одни дебюты у нас. Пытался я попросить этот пас, чтобы мне его вырезали. Хорошо, отлично здесь играет Феликс. И еще одна. И еще одна, Феликс. Феликс, бежать. Феликс, пробить, пробивает. 3-0. Дубль Феликса. Феликс Нойман как хорошо играет. На перехвате, Феликс. Сюда, наверх. И забить! Ах, и пас неплохо был задуман, но вот я не реализовался он так, как я хотел. Нойман, подача. Удар поворотом будет? Нет. Бойт. Бойт с мячом. Хорошо. Бойт. Бойт на финтах пробивает. Ты как, прошивает он нашего вратаря Бойт. Хороший гол. Конечно, полнейшая ошибка вратаря. То, что он смог допустить, чтобы удар в ближний залетел. Феликс, ну ладно, чего страшного. Феликс уже свое сделал, отметился дублем на 54-й и 64-й минуте. Болельщики довольны. А мы проходим дальше тем самым в кубке и стремимся, конечно же, к финалу, дай бог. Но вообще попытаемся побороться по максимуму, выложить свои силы и показать все, что мы умеем, не только в сезоне, еще и в кубке, чтобы... И команда добилась результатов, ну и в принципе, чтобы Феликса заметили. им возможно, после первого же сезона получится уйти в более именитую команду. Сразу же у нас какая-то катсцена здесь. Катсцена готовится, да. Заходит та женщина. Ничего так у тебя получается. Хвалит удивляет. нашего Феликса. Тут с тобой хотят поговорить. Кто-то хочет поговорить со мной. Это что? Это пресс-конференция? Да ты чё У Феликса первая пресс-конференция будет. Ну давайте посмотрим. Мне эти коцены нравятся. Поразговаривали, жаль, что нам не дали поговорить. Как-нибудь интересно было, что за вопросы задавали бы. Могли бы отвечать, но не суть Самое главное, лучший игрок матча Статуэтка наша, победа наша Мы двигаемся дальше Но на такой хорошей ноте После такой прекрасной пресс-конференции Которая была проведена Я предлагаю заканчивать Наш первый выпуск Карьеры за игрока Заканчиваем мы его на победе прекрасной а вы тем самым подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, там будут новости по Фифе, не только карьера, еще и новости по Ultimate Team. Также те, кто будут подписаны, смогут самыми первыми узнавать о выходе новых роликов, о моих идеях, которые есть для предстоящих роликов. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем до скорого!